Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас десятый урок из цикла «Музыкальная гармония», и сегодня мы с вами поговорим о функциональных заменах внутри существующей гармонии. Что такое функциональные замены? Функциональные замены – когда происходит не видоизменение того или иного аккорда, выражающего конкретную функцию (тонику или доминанту), а когда внутри аккорда Внутри гармонии одна функция меняется на другую в том же месте времени. Это часто используется, и в этом есть определенный смысл, потому что появляются определенные краски, но все равно нужно понимать э, принципы, почему эти функциональные замены происходят и как это можно использовать. Ну, начнем мы с простого примера. В одном из первых уроков мы с вами разбирали самую традиционную джазовую гармоническую последовательность 1, 6, 2, 5. Я вам говорил, что 1 — это первая ступень, на которой расположена мажорная тоника, в нашем случае до мажор. потом 6 — это шестая ступень, на ней расположена минорная тоника, то есть одна тоника превратилась в другую, 2 — это субдоминанта второй ступени, которая, соответственно, разрешилась в доминанту, это пятая ступень. Хотите, посмотрите за руками. Вот я сейчас это сыграю обычными септаккордами в широком виде. Я играю четыре звука. первое, седьмая, третья, пятая. И также везде. Вот. Дальше я сделаю две очень несложных вещи. Третий аккорд, который у нас был ре минором, я превращу в доминант септаккорд. Вот в этот. Смотрите, как было. Минорный аккорд субдоминанта. Доминанта. Теперь меняю. Шестая ступень минорный аккорд. И уже. Так, минор доминанта. Или... Характер изменился и изменилась функция. Ре-мажор превратился из субдоминанты в доминанту. Доминанта, которая разрешается в следующий аккорд в соли. То есть ре мажор становится доминантой. Не доминантой, а двойной доминантой, второй доминант, как бы доминанта к доминанте. И разрешается что-нибудь. То же самое можно сделать и с аккордом ля. В первом случае в базовой гармонии у нас был минорным аккордом. Мы можем его превратить в мажорный аккорд, в доминантный аккорд. И он станет доминантой к следующему аккорду. Соответственно, второй мажор станет доминантой к следующему аккорду. И наш функциональный блок, который выглядит так, тоника, минорная тоника, субдоминант второй ступени, доминанта, превращается в тоника, тройная доминанта, двойная доминанта. Доминанта тоник. Вот такие замены могут происходить. Раз мы заменяем доминанты, то это нам дает возможность очень богато эти доминанты обыгрывать. Как известно, доминант две: доминанта группы максельдийского ВАДА, доминанта группы альтерированного доминанта септоаккорда. Доминант максельдийского ВАДа стремится в мажорную тонику, доминант альтерированного доминанта септоккорда стремится в тонику минорную. Но логика какие же промежуточные тоники и какая же должна быть доминанта, альтерированная, либо обычная, они уже заложены вот в базовом, в самой главной последовательности. Если третий аккорд у нас в основной тональности все-таки был минорным, и де-факто он у нас становится промежуточной минорной тоникой, то перед ней должна, конечно, стоять альтерированная доминант. То есть аккорд ля мажор, который стоит на втором месте, становится у нас альтерированным доминантом И вот он разрешается в минор. Потому что если мы сыграем обычный, как бы обычную доминанту, микселидийскую, мы тоже можем разрешиться в минор, но все-таки логичнее будет, если это будет альтерированная доминанта. И вот она решается минор. Джазмен это знает, поэтому может использовать и одну доминанту, и вторую. Ну смотрите, Сначала просто микселидийская доминанта, а потом альтерированная, и вот мы вышли в минор, во вторую ступень, которая в данном случае является промежуточной тоникой. Двигаемся дальше. Но мы не оставляем этот аккорд минорным, как мы помним, мы тоже делаем из него доминанту, потому что она у нас дальше двигается уже в доминанту пятой ступени. То есть ре мажор является доминантой для соль мажор следующего аккорда. Соль мажор в основной гармонической сетке был аккордом мажорным. Значит, и промежуточная тоника соль будет мажорная. Поэтому ре мажор уже не очень уместно будет выражать в виде альтерированного доминанта септаккорда. Все-таки лучше его сделать таким обычным микселидийским. Ну посмотрите. До, дальше. Ля у нас доминанта, может быть и одна, и вторая. И вот она вышла в Ре мажор, который обычно стал микселидийским. Соль. Изрешили с До. Теперь я сыграю Ре мажор альтерированным. И вы поймете, что существует какая-то нелогичность. Итак, До мажор тоника. Ля. разные доминанты, следийская, альтерированная. Альтерированный Ре мажор не очень удачно лег, потому что логика есть, потому что а, промежуточный тоник, в которой он движется, в базовых гармонической посредственности была мажорная. Значит, альтерированная доминанта Ре не очень к этому подходит. Ну, то есть вот вы увидели, как можно интересно. Эту последовательность 1, 6, 2, 5 преобразовать. Тоника. Доминанта. Что можно с этим сделать? Смотрите. Шестая ступень у нас представлена в виде... Доминанты, это у нас третий доминант, который сейчас разрешится в ре мажор. Она возникла из тоники сразу, и одна функция субдоминантовой была пропущена. Мы ее можем добавить. Мы ее можем добавить, и тем самым гармония расширится еще больше. Если это доминанта, пятая ступень, значит. Тоника р, она в нее стремится, значит, субдоминанта будет ми нота, вторая ступень. И вот этот минорный аккорд мы можем добавить перед ней. Что получится? тоника. Добавили нами субдоминанта. Доминанта. Да, соль доминанта. И мы разрешились. То есть, зная, какая функция, мы можем... Всегда какой-то аккорд добавить, и тем самым гармонию разнообразить. Зная, что у нас это э, доминанта ля альтерированная, значит, мы можем добавить уже не минорный аккорд субдоминанта, а полуменьшенный. Да? Потому что мы тоже знаем, что существует такой блок. Полуменьшенный субдоминанта, альтерированные доминанта, минорная тоника. Что получится? Вот полуменьшенный аккорд, вот альтерированный доминанту. Вот мы разрешаемся, сразу превращаем его в доминанту второй ступени, сразу в доминанту пятой ступени. Даже его мы можем сделать альтерированный. И разрешится уже в мажор. Вот много таких навыков, и они все вылезают из просто понимания функциональных блоков, которые есть и которых на самом деле не очень много. Сейчас я вам еще э, приведу несколько примеров, а куда же вообще, в принципе, может разрешаться альтерированные доминанта, то есть какое разнообразие есть э, форм. Ну вот, представьте себе. Мы берем альтерированную доминанту, соль, вот она у нас, мы ее уже выучили. Третья, плюс пятая, минус седьмая, плюс девятая ступень. По логике, первое, куда она разрешается, это... до минор или она разрешается в мажор то есть вот так вот неожиданно как бы играя одну доминанту мы можем разрешиться в разные тональности если мы разрешаемся в минор то мы остаемся в ми бемоле а если мы разрешаемся в до то мы уходим в тональность до мажор у до мажора есть своя соседка минорная тоника, значит ля, то есть соль альтерированный, может разрешиться в ля, смотрите, то есть это уже третий вид разрешения, ля, минорный аккорд, значит он может быть субдоминантом, а раз он субдоминанта например второй ступени то у него есть его родственник субдоминанта седьмой ступени полуменьшенный аккорд вот он фадиес значит соль альтерированный может разрешиться и фа-диес полууменьшенный а у до минора куда мы тоже разрешались если мы представим что это субдоминанта второй ступени то у нее есть ее родственница субдоминанта седьмой ступень в данном случае ля, значит соль альтерированный может разрешаться и в ля, полуменьшенной. И тоже все это красиво. А если э, альтерированный доминант разрешается в до, это минорная тоника, а мажорная тоника ми бемоль, значит альтерированный соль, аккорд, может разрешаться и в ми бемоль мэдж. Сколько вариантов? Ну давайте я сейчас сыграю их все. Представляете, какое богатство? Но в блоки блоке не меняется. Доминанта разрешается в какую-то тонику, и в зависимости от того, чем эта тоника в следующем блоке является, она может сразу поменять функцию, поменять аккорд на, на близкую функцию, соответственно, поменять аккорд. Вот такие вещи надо вам попытаться разобраться, и, может быть, даже выпустить какие-то интересные гармонические закономерности, чтобы потом проще разбирать музыку других композиторов, ну или писать, или аранжировать свою собственную. Спасибо, на этом наш урок сегодня закончен.